Приветствую всех любителей видеоигр, это Wire Tokyo. Продолжаем. На самом деле, хотел посмотреть, как отключить фонарик, если честно. Это контроллер, фонарик, фонарик, фонарик, фонарик. Применить ветра, огня, лук. Блядь, почему я только сейчас помню? Х. Х. Uh, отъебитесь. Пожалуйста, ребята, отстаньте от меня. Я наверх. Так, хочу поделиться с вами двумя новостями. Первое. Первая новость это то, что я уже записывал для вас серию этой игры. Но, к сожалению, произошел маленький казус. Обрубил электричество. почему Вообще почему-то. странная женщина. на Так, и что мне с ней делать? Мне же ее ловить надо, в принципе, нет? Я не помню, кстати, как ее ловить, если честно Записывал уже вот для вас ролик 38 минут и 40 я хотел 40, 40 минуточку записать Но что-то пошло немножко не так Вижу статую, хорошо Я, кстати, ее, по-моему, в прошлый раз тоже брал Сначала за статуей Скажи, что ты думаешь об этой улице? Ты Сначала собрался? за статую нам в Да я понимаю, что нам в другую сторону Но у меня здесь статуя Потом я про нее забуду совсем Спасибо так вот, Духов сейчас из-под этого Надеюсь, вот так. Опа. Духов из-под носа украл. Записывал, как я и говорил, уже достаточно долгое время. Все вырубилось. Из-за того, что я записываю в mp 4 у меня все сбросилось. А, вот она, руку-руку Хорошо. Так, проехали. Вон она, торчит. Увидела. Она пытается нас заманить. Не поддавайся. Перед нами Подожди, а что делать-то? А как не поддаваться-то, если мне все равно за ней придется идти? Это Ух ты! Чертовщина какая! -то. Предмет. Я руку руку бью. В прошлый раз не брал. Я сразу же пошел по сюжетке. Так где? А справа вижу. Вот мы тебя и догнали. Привет. Ну, теперь понятно, что она, в принципе, собирается легко. Хорошо. Ну что, уже начинаешь мыслить, как Йокай? Ну, нет, я бы так не сказал. Неплохо сказано, если честно. Мыслить, как юкай. Надеюсь, что сейчас этого больше не произойдет. На всякий случай решил про попробовать одну вещь сделать. Это понизить качество графики в игре. Ну, некоторые постобработки убрал, которые мне кажутся немножко лишними, но с ними глазу смотреть приятнее. Не спорю, блядь, здесь очень высокие здания, просто не долечу, да? Ой-ой-ой, через колючку прыгнем? Отлично. это там мне и нужно было. Не помню, сколько у нас уже духов. А, 43 с 50, конечно. Конечно. Единственное, придется новые сохранение Почаще делать А, у меня же не сохранится ничего У меня есть вот там вот сохранение, как раз-таки С которого я в прошлый раз записывал Я молодец, что я сохраняюсь Потому что пришлось бы вылезать Чуть-чуть Вижу, ты стараешься Хорошо Поэтому чуть-чуть по сюжетке Я знаю, что происходит Мы освободили 52% духов Поздравляю Тебя, Это меня, мы молодцы мы молодцы, таких только поискать Единственное, ага, я понял Здесь я не пройду по городу Ну, здесь я могу рядышком пройти Но меня эта уже штука больше не пугает Я понял, что она бесполезна Все призраки куда-то деваются с улицы Когда проходит вот эта вот, вот эта вот прогулка По городу данных сеньоров, так Ммм что еще могу сказать? Из всего, что я успел-то, в принципе, немного сделать 40 минут Ну, как бы за 40 минут в этой игре реально Очень много не сделаешь Ух ты, а ты зачем на него залез, если я его сломать хотел? Так, а можно мне это самое? Ага, вот так, спасибо Не очень горю желанием двигаться по низу Особенно, когда У меня уже просто доступ Понятно, есть к любому потолку Почему-то Полет у меня управляется очень резко Меня это не очень устраивает да зачем ты на них залазишь, Так, вижу двух призраков По пути которых мы захватим Как бы, почему бы нет Тут в принципе игра-то на этом и завязана что Собирай, собирай, собирай Уничтожай Так изредка, но самое главное собирай Вы видите, что... А, это дерево, блять, я думал это какие-то духи Не знаю, даже не знал, как это сказать, если честно правильно Больше похоже на дерево Но мне, кстати, как раз туда и надо на удивление. Я не удивлен. Так. Собираем духов. Как да туда быстрее всего попасть? Да, мы переправим обязательно, не переживай. Так, быстрее всего вот сюда. И уже отсюда. На подъемнике, я понял. Понял, не дурак, подъемник есть. И че? Вот это сейчас был очень большой минус игры. Ой, какой большой минус игры сейчас. Давай подойдем к биноклю. Надо понять, где взять запчасти. Первое время, когда... Впи... Ух ты. Ух ты, ух ты. Я теперь понял, почему надо было подниматься по подъемнику. Тут духи. Я потом их не возьму. Я же себя знаю. Я об этом про них забуду. И ты забудешь. И я забуду. Все забудем. А если их сейчас не взять, то все. То как быть? Что мне там мешает, блядь? Не понял чего не понял прикиньте не дают залезть блядь. я в шоке второго можно сразу так будет быстрее можно конечно сделать себе ускорение поглощения духов но такое себе если честно удовольствие в целом зачем так вижу еще духов сразу так, а ч там? нужны бензин и турбинное колесо. И масло. Оттуда, где наш мир соприкасается с загробным. Вот эта штука, да? Только не говори, что хочешь взять микрок. А, вот что это такое. Так, хорошо. Вижу вон машинка. Какая модная тачка. Давай позаимствуем у нее турбинное колесо. Да и бензин можно. Так, хорошо. И где-то еще. А вот. Эти тории как-то странно выглядят. Стоит к ним сходить. Все, да? Хорошо. Теперь понятно, где искать. Выбирай, куда пойдем сначала. На Чувствую самом деле... На самом деле выбор у нас не очень большой. Почему? Потому что... Сейчас покажу. А, ну территорию можно открыть, ладно. Можно сначала, под... ну блин, ну тут как бы по сути все ясно. Сначала к машине, потом уже сюда. Все логично. Да? Бля, я понял. Просто хотел зацепить еще призраков, ну ладно. А вот деньги я пропустить не могу. Такой я, у которого ну, там, что, не знаю, начнем? полмиллиона захочешь, за, за пазухой. Куда бы мы с тобой не направились дороги рано или поздно приведут нас. Опа, сюда-сюда-сюда. Так, я понял. Лови по голове. Но надо будет сразу от нее избавиться, потому что если я этого не сделаю, он сразу еще вот этого зацепить. Опа, падай-падай. Молодец. Ты идиот. Ебать, ты идиот. Хотя, в принципе... Так, я понял. Сейчас мы вот так вот сделаем аккуратненько. Ага. О, бочка. Бабах. Так, она еще живая, да? Лови голову. Блять, увидела. Да ты что делаешь? Ну зачем? Так, а они сюда могут, интересно, это самое? Я просто вот так вот сделаю, чтобы они меня потеряли уже из виду. И ищет, и ищет. Опа, не попал. Он теперь попал. Так с ними я и так разберусь. Ну, в принципе, я и с тобой бы мог бы просто разобраться. А ты куда побежал идет? Фига он там закружился. Ну, давай, ладно, же, ханем Так, супергеройское приземление в полете. Да что там готовится-то? Баба. и все Вопрос решен Вот это вот не нужно Ой, как надеюсь, что с игрой сейчас проблем больше не будет это... блять, а что всего один дух-то? Такое дерево большое А всего один дух... А, не два Но все равно два это что-то тоже не то, если честно Так подрассуждать, если даже так, если посмотреть, реально не то Пу-пу-пу-пум, а, пу пу пу, -пу, пу, -пу, -пу. А жалко, запись не сохранилась, я бы до момента вылета бы хотя бы это самое. А, смотрите, защищает ворота. Э, черт! Иди сюда, блядь. Идет, идет, послушненький. Ха. Так, ладно, погнали по квесту. Статуэтки не вижу. Погнали. Осмотреть машину. О! Тут запасные конец О, -о, О, вообще красота. Бензин плюс один. Этот пересони гадец, у него форма другая. Ты прямо уверен? Скажи спасибо Ринку, который ставил такие-то непонятные. Блять, блять, что здесь сейчас идет прогулка? Этих? Не-не, беги, беги! Ты что на месте стаешь, отхай, блять, съебывай! Ну а я что сказал? Ебать. Все? Пизда? не У, -у, -у, -у. у меня аж мурашки по коже пошли, как она приблизилась. О, она лишила нас этого друга. Кей-кей! И нас вместе с ним. А, фартануло, что нас вместе с ним. Она могла просто убежать. Так, у нас теперь есть только лук. вижу а, стрелы. Вижу кей, -кей. Стрелы. А, еда нам не нужна Так, давай возьмем А, тут еще можно, взять. отлично okay, okay. Что, защищать okay. надо? Okay. Хорошо меня Конечно, смогу Мало никому не покажется. Так, ладно, главное стрелять более-менее прицельно хотя бы Попал А, он еще один идет, не кое не заметил Блять, промахнулся еще стой, стой, стой, стой, стой, стой Да ладно, я ж попал по тебе, тварь да я вижу, что не закончил Блять, промахнулся Попал Главное на опережение, естественно, стрелять. Так, сначала нижних целей мы уберем Попал Но не туда, в ногу попал всего лишь А, значит я и в тот раз попал Так, сюда, да Так, это уже на меня целится Хорошо Так, где еще? Вижу, и баба. Так, лови. Сто кто еще? Да, да, да, сейчас помогу. Блять, она уже близко, оказывается. Вот тварь. Переключилась на меня, прикиньте. Это, кстати, неплохо сделано. Но ну, я пока не так считаю. Сто Давай, ты запускай ты свой ты стул. Не попал. Пять стрел осталось. Где стрелы? Так, хорошо, где еще кто? Вижу. Вижу, ну, пацанец. Так, там большой дяденька вижу. Дарь держать! Так, конечно нету. Вы что, я тут из лука практиковался, стрелял три года, да не попало, прикиньте, взрывом его не задело. Так, там, блядь, там еще справа. Ёпта, целься. Так, шансов-то у них нету. Так, стрелы пожалуйста, возьми. Попаду? Попал. Попаду? Попал, конечно же. Все, остался большой дядь ты шо дядь ты что такой косой ладно я я там мог могу но ты же призрак о понятно сразу стрелы по максимуму берем они ага. больше не появляются ага. осталось добраться до кики конечно поджечь зажми чтобы Поджечь руку. Не думал, что скажу это, но так мне гораздо спокойнее. Да и мне а, тоже. Хорошо, тебя понимаю. Так, и куда нам. А, все понятно, мы просто выскочим, я понял. Так, а чем мы с ней будем сражаться? Я уже, в принципе, готов. Нет, не будем. Пойдем дальше искать турбинное колесо. Давай сначала найдем все остальное. Да, все остальное тоже надо бы найти, если честно. О, телефон звонит. Так, где тут вход? Что надобно? Если не ошибаюсь, вы ищете спортивных машин. хорошо, мы пойдем ворота освобождать, потому что почему? Know. А, нет. Блять, а ч так далеко? Ебать Так, а мы ворота, да, идем освобождать Было. да? Ладно, пойдем посмотрим Потом уже как раз посмотрим Сначала ворота Так, стрелы максимум, отлично Есть кто на защите? Какая раз, два ага, наверное, Так ты не забывай, что если у меня проблемы, то у тебя тоже А что здесь никого нет? Тихо Я понял намек Чуть не попался, прикиньте Чуть-чуть бы еще я бы попался А так вообще изи Пару стрел потратил и победа Объявление от экзорциста Умею изгонять духов, могу помочь с любыми паранормальными явлениями Звоните в любое время Гарантирую конфициальность и быстрый результат Э, э, точка э okay. Ничего не скажешь Так, четкий для талисманов Отлично, прокачано Опа, услышал, услышал Края муха Статую Нет, не статую ну, отдам а питиху за статую, ладно. Денег море. Вообще не вижу смысла экономить, реально. Где статы? О, у нас теперь быстрый переход есть. Ага, вот эти ворота надо освободить. Пойдем-ка к ним сразу. Кажется, помогло. Так, один. так вот. Оп. Почему их надо освободить, чтобы потом я уже не чувствовал какого-то дискомфорта? Умри, пожалуйста. И ты тоже Мне сейчас вообще не до вас, если честно Вообще не хочется с вами разбираться Никаким образом Так, там где-то зонтик внизу Но нам на него, в принципе, пофиг А, -а, -а вот эти вот девушки мне мешают Немножко Че, как думаете, попаду с первого раза? Попал, блядь Ах ты, блядь, ладно Пусть с тобой стоит чилит чудо. Опа, попал в нее же, в нее же. Я угораю. Угар... Иду, иду, иду. Видишь немножко, занят Так, а что это ты это самое? Куда убежал-то? Я уже иду к тебе. Ты где? Чтобы она чего упала вниз? А нет, по ступенькам входит. Твое дело валяться на земле и слушать меня. Так, ну, в принципе, пока идем хорошо. Пока все хорошо, все спокойно. Наверху, в принципе, ничего странного, кроме тех Тори. Но меня интересуют вот эти ворота, чтобы они потом мне никогда не мешали. Так, что по врагам? Ага, большой дядька, вижу. Ику, Ух ты, ёпта, Так, вижу большой дядька. Большой дядька. Большая мада-мадмуазель. Которую я сейчас раскатаю Блять, промахнулся, прикиньте Из-за того, что это сама надвинулась Она меня увидела, но В принципе, мне чихать уже. Мне главное, блять Ее вынести, а там разберемся Она все равно сюда попасть не мог да блять Стоять под таким углом Конечно, не очень приятно Так она там что-то психует Вот так вот, да? Отлично, потом О, в голову Она минус, хорошо Так, два, два дядьки Раз, дядька, а вижу большого второго Все, хорошо Так, а иди сюда ко мне, не хочешь? Ай-яй-яй Так, и что, он сюда не пойдет? Не пойдет, зачем ему это надо? Конечно, магазинов только не вижу Рядышком Поэтому можешь вот этих пацанов сначала Повырубать Блять, а одного выстрела Оказалось мало, плохо Ну и вторым Я, конечно все засрал Дострельну? Нет, не дострельно. Так, магазины. Где-нибудь есть магазины? Давай-давай, вот так вот. Вижу сто процентов магазин, блядь. Ах ты, сука, нет. Обидно. Так не хочется с ними сражаться, если честно. Блядь, надеваться-то некуда. Ладно, пацаны, я иду. Вариантов немного. Убивать их придется в любом случае. Ой, сразу выкосится. А, это тот, в который я уже попал, наверное. Так, отлично, мои способности устанавливаются, пока я их еще луплю. Так, где-то еще должен быть, что-то, нет? А, вон второй большой дядька, вижу его. Ну все, я уже бегу. Привет, мужик. Нифига, он просто стоял и не понимал, что происходит? Так, как бы это сделать-то сейчас бы красиво. Ладно. Да, я уже понял, что зонтик не защищает от воды Это хорошо, хорошо. Так, ты дошла нет? А тут сразу такой Так, я к тебе подойду блин. Сосать Вот и изи прохождение Пару луков Так, отлично Хорошо идем Качество, конечно настоящий охотник на Вроде неплохо, ладно Так, что там? Подношение в надежду на удачу Видали, я целых 5000 йен пожертвовал Теперь ты мне точно повезет Похоже, я умер Да, вот ты и пожертвовал 5000-нику Чтобы я тебя спас И что сделал? Правильно Пожертвовал сюда пятихаточку Статуи Дидзе, пожалуйста Спасибо Так Ну все, пойдем. Опа, доп-квест появился Это мы потом так статуя где появилась вот здесь появилась статуя хорошо так ну погнали за статуя как раз сейчас с водичкой делал все это дело нам как раз до фула добить будет самое то плюс мы сделаем вот так естественно так о смотрите а в красной одежде то помощнее а я понял хорошо и в зеленой одежде. А, они уже позащитнее идут. То есть, балахон их защищает хорошо, да? Да, какие-то они все бесполезные. Ну и что ты сюда идешь? Можешь остановишься? Не хотел. Даже, смотрите, даже свет в поменялся на красный, когда они напали. Прикольно сделано, если честно. Статуи они тут охраняли. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. Так, где-то здесь предмет должен быть. А, вижу. И что мы тут видим? Что я тут нашел? Дзюза, Оружие самообороны, которое носили сотрудники правоохранительного органа в период Эда. Я бы, кстати, мог бы носить бы это оружие с собой, если честно. Ну, за место рук, да, там. Чем я их там бью-то, когда бью? Я уже забыл, как бить-то рукой, ну ладно. По-моему, накил. Да. Зачем рукой бить, когда можно зарядить оружие? Ну, если честно, да, там немножко подрассудиться. Так, вторая статуя здесь, идем за ней. Статуи, все это собираем. Потом же нас ждет битва с феналбосс. С финальным боссом. Не знаю, зачем только предметы собирать, они больше для достижений нужны, наверное. Мне как-то пофигу. Это все можно будет закончить и потом, если вдруг прям так сильно приспичит. Фига я долго парить могу, я каждый раз такой, блядь, блядь, блядь. Каждый раз очкуем. Так, что-то я не вижу никакой защиты. Блин, она так стоит здесь беспаливание. Она должна быть где-то в доме. Нужно ее только найти. Засики варасики? Слышу. Так, не понял, блядь. Засеки вораси, наверное, где-то в этих домах. Блять, я сейчас это от звука, я чувствую у меня мурашки по коже побежали. Засеки мы нашли. Если я правильно помню, она появится, если мы положим соленые крекеры на голубое блюдо. Так, биво деревянное щипковый инструмент с четырьмя струнами длиной около метра. Я понял, ну сейчас подожди, я тебе обязательно положу крекеры, если я осмотрюсь немножко, можно? Блин, я так каждый раз держит в напряжении вот это все. Я слышу чей-то голос. Опа! Откуда здесь эта комната? Давай, положи крекер на блюдо. Держи, конечно, малыш. Спасибо, что принесли мне крекеры. Не за что. Можно твою силу, пожалуйста. Ой, какая добрая, хорошая девочка! За крекера дала свою душу. Ну, я думаю, что. Или просто силу дала за крекера, что в принципе очень приятно. Если честно. Ну и комната отдельная для засеки. Тоже сделано хорошо. Блин, ну в принципе качество картинки нормально. Везде свет повключаю, и уйду, чтобы электричество у них там нагорело. У! А, да тем более ночь. Что там без ночи что там делать. Так, куда пойдем сначала? Сначала пойдем в Тори, наверное, в страшный. Да, найдите автоматическое масло призраков. Да, давайте сходим сюда. Почему? Сюда ближе, а туда я могу телепортироваться, а сюда нет. Тем более, получается, мне придется делать очень-очень долгий круг. Бежать. А туда я смогу телепортироваться. То есть, грубо говоря, чтобы сюда попасть, мне придется телепортироваться сюда. Это что, даже ближе. Но! Вот этот квест намного ближе того, что мы сейчас идем. Все просто. И тем более, сейчас здесь по крышам очень быстренько приберусь, А квест все равно ну, надо выполнять. Ну и духов по пути соберу новых которых у меня еще нет. Всего двадцатка из пятидесяти заполнена. Я даже за серию полтинчик-то не, не собираю каждый раз уже. Ладно, что я это вне серии делал, летался, кайфовал. А сейчас у меня время, бюджет, время, урезано все. Кто-то там попросил, кто-то там. С я сказал. Когда меня попросили, чтобы я показывал, как я вкладываю все души и так далее и тому подобное. Не проблема. Будем собирать сколько можем. О, тут статуя, кстати. Блять, прям за статуи спуститься. Так. Опа. Наидухи заодно. Тут у нас уж уже Побед пришли. Чудеса, Стоп, тут игрушка какая-то. Нифига себе, вот Он это внимательно. -то как -то. Как -то. А, жутковатая, мягкая игрушка. От одного взгляда на эту потрепанную игрушку становится не по себе. Кажется, владелец был... На кого-то в большой обиде. Она вся проколтая, измученная и тому подобное. Так, не хочу я подниматься по ступенькам. Совсем обленился, знаю. Как нам туда попасть? Отсюда точно не получится. Давай попробуем с Я все понимаю, но меня сейчас ждут кубы, которые, к сожалению, надо сначала их Конечно, разогнать. К сожалению, если этого не сделают, то потом будет беда. И у меня не будет вариантов этого сделать Так, все отлично Здесь сотка что, стало больше? Так, он мертв Тут пусто Так, этот сразу встает хорошо Так, так, так, так, так, так, так Кто там, большой дядька что ли? Да нет Через забор проходит Вообще отлично Да умри уже, блять Так Не, ну в принципе А, я понял Я понял, хорошо Так, еще будет кто-нибудь? Три куба Прекрасно. Отлично на тот свет. Получается, нам осталось только спасти этих духов Интересно, вот правда, если я их упускаю, то не заполняется ли у меня красная пласт? Помните, я же как-то упустил я реально духу. А на карте никак это не отобразилось. То есть в минус никак не ушло. Ну, в прошлый раз я упустил, потому что по квесту шел. А потом такой, блядь, что я наделал, такой думаю, пропустил. Потом такой, да ладно, бог с ним. А зачем мне как-то там через автостраду подниматься и так далее, если у меня есть полет, подождите Как бы, камон Только тут страшные духи есть, походу То, что мы видим, я, загробный мир совсем близко Если мы войдем, вернуться будет непросто Ты как, готов? Пойдем Хорошо, значит, можно идти Неожиданный поворот Вернуться будет непросто. То есть это ультра-защищенные врата, которые, чтобы очистить, нужно очистить изнутри. А кого бы ты хотел встретить в загробном мире? Я бы хотел найти своего деда. что, это мои мысли? Мы бы с ним пошли охотиться на капу. Я бы нашел маму с папой. То есть твои родители? Прости, зря я спросил. В каком плане зря? Ты сам про дедушку сейчас рассказал? А мне рассказать про родителей не дал Я понимаю, что обидно, да, там родители мертвые И все такое, но Давайте не забывать Самый простой Сколько факт здесь Если не ошибся, масло призраков надо искать здесь. Умер Отлично, минус один Он живой? Сука, не долетает, ну иди сюда поближе, пожалуйста Молодец так, где? Сердечко. Вижу. Так, души будут? Душ не будет, хорошо. Так, тут будут деньги. Ой, подождите, у меня 17 остался из 20. Ой, из Из много. Так, а как эту скверну очищать? А да подожди ты это самое. Кто мне там? А, это там понятно. А, это чипсы. Только ради них сюда припрыгнул, да? Ой, блядь. Нет, сперва надо очищать в любом случае. Блин, а надо еще пополнить свои запасы сил. О! О! Вот это я люблю! 7 стрел. Так. Где она там летает? Вижу, красотка. Ну, не летает, а ходит, конечно, но... Ты, по-моему, не того увидел. Бля, ну понятно. Ты, по-моему, ошиблась номером... номерком. Бля, как бежит ты резво. Бля, промахнулся. На тебе в голову, блин. Иди сюда. Бля, промахнулся, прикинь. Бля, она сквозь текстуры стреляет, так нечестно, по-моему. Так, стоп, где она? Блять, как страшно, когда она идет на меня, если честно. Так, ладно, понятно. Так, я понял. Иди сюда, пожалуйста. Где ты там? Ух <гас> ты, блядь! Ух ты, ж, ебать! Куда ты Ха, а ты куда? Да, блядь! Отдай! Не дает, да, забрать? А, не дала, Все получилось? Вроде бы да. Ебать, я сейчас обосрался, пиздец. Так, вот зачем надав... надавали стрел то Я в первый раз просто с ней так близко контактирую, если честно. Так, вижу первое сердечко, ага. А вон ее еще одна такая. Так, она нас пока не видит, уже хорошо, в принципе. Так, раз, я ее сейчас... Так, где-то тут еще одно сердце надо накопать. Подождите, надо с другой стороны. А, надо по кругу обходить, я понял. Ну иди сюда уже, ты там долго будешь чилить-то? Блять, чили там, что-то? Ага, я понял. Вот так делаем. Все, я уже подхожу, братишка. Она почти нас увидела. Она нас увидела, но пока, блядь, увидела. Где ты, тварь? Иди сюда, Думал я дам теперь тебе подойти Сосать Размечталась Дам ей подойти Конечно, три раза в день Давал, даю и давать буду Еще бы подойти Офига себе Так отдайте а мне это самое Сердечко Я это с другой стороны совсем спрятал А я просто прыжка не выстрел Отлично ну, вот это сразу тоже. Отлично. Так, она а вообще куда? Где мое масло? Так, я все очистил, хорошо. Так. А, нам наверх. Все, понял, принял. Только не говорите, что масло будет просто лежать и ждать меня. Типа, Ой, заберите меня отсюда. Так неинтересно, если честно. Никто не говорил, что будет легко. Ладно. Придется играть по их правилам. Надеюсь, это ненадолго. Так, это бутылка с едой, хорошо. Так, понятно, кто нас здесь ждет. Хорошо, я готов. Похоже, отдавать масло но никто не собирается. Ой, блядь, я, я случайно не то сделал Ладно, пофиг Лови Еще, лови. блядь, промахнул Лови Да чтоб тебя Ты не хочешь на месте просто поставить, пожалуйста? А, она тут ледяных губков своих призывает А зачем? Ух ты, блядь Парировала мою атаку Прикиньте, своим огнем да ладно, отражается. А ну, уйди, блядь. Все, хватит не все. Он огонь решает. Так, что у нас тут? Ага. Ог огня больше нет нигде, да? А да мы сейчас проверим. Бывает, попадается просто. Вот, вот, уже плюс 6. Так, так, хорошо, еще и уровень подняли. Какая еще красота. Да, вот тебе и маслечко. Так, а еду не могу забрать. У меня все по фуллам. Так, что тут осталось? Пару минуточек-то, в принципе. А все, Отлично. выходим. Так, кажется, чем-то беспокоен. У меня много полезных вещей. отдам мне бесплатно, конечно, Но лучше, вот, чем ничего. <laughs> Стрелы. А давай купим. Нас вдруг выпускать не захотят. Спасибо большое. Напрягательная обстановка, если честно. Деньги мне не нужны, в принципе. Ну, нужны и не нужны. То есть, нужны, если по пути... Ну конечно, блядь. Скверная опять расползлась. Теперь понятно, почему оттуда никто не возвращается. Так. Ну конечно. Э! Курица, блядь, иди сюда, на Ух ты, бля. Неожиданный поворот, если честно. Стрелы я не зря, судя по всему. Купил.. Ай, блять, ай, блять Беги, беги, беги, беги, сука, беги Беги, сука, беги Отлично, я живой, здоровый за... Целый Минус одна Да, захвати, захвати, захвати, захвати Повезло, блять, повезло, повезло, повезло Отлично Ой, как повезло Ой, как повезло Вот этот вот этот уже босс для меня кажется, ну, не таким страшным, как раньше так как... Ой, а что я делаю? Трачу на него огненную Вообще жесть. А, тут взрыв произошел, теперь понятно, почему ее вынесло так легко. Да? Да. Ладно, жив, целый орел, все просто. Вот что значит иногда. Иногда вовремя сэкономленные вещи спасают жизнь. А стрелы можно было и потратить. Но нет, стрелы хорошо сдалека стрелять. Да что ж такое-то, блядь? Успокоиться, блядь. Попал. Попал. Я а промахнулся, блядь. Блядь, высоко взял. Да, блядь. Да, сблизи из меня стрелок, так, попал. Да, остановись ты уже, блядь. Остановись, я тебе говорю, блядь. А, все, победа. Поэтому никто и не возвращался. Тут сначала, сначала два босса и миники. Такой миники-миники босс. Потом еще один босс на случай, а вдруг ты уже все потратил, все что можно, блядь. Не тут-то было, блядь. Не тут-то было. Я красавчик, красавчик. Я думал, мы не выберемся. Загробный мир редко отпускает тех, кому не повезло в него попасть. Нифига тут деревьев, если честно. Раз, два, еще. Ну, сначала от этих избавлюсь, не потом, чтобы не мешались мне уже там через время. Так вы с сестрой жили одни, без родителей. Ну да. Вот как. Получается, кроме тебя, ей не на кого надеяться. Угу. Да. Печальная на самом деле судьба и история. Так, идем, телепортируемся. Я хотел почему-то побежать, если честно. Да, блядь. Быстрое перемещение принять. А, переместимся Возьмем, что там надо Возможно, будет сражение После сражения заканчиваем серию но не факт, Смотря, что будет Смотря, что нас ждет Так, сразу смотрим на наличие призраков по пути Врагов, так сказать Вижу одного уже Но извините, пацаны, мне в метро Да, походу Я не пройду ну, в зависимости, насколько отсюда. Почему Ринка думала, что ты знаешь про выставку? Без понятия. Так. Опа. Какой здесь папочка. Его, по-моему, просто так нельзя победить. Я не уверен, но я попробую. Он один здесь стоит. Попробовать стоит, блядь. Почти. Это очень хорошо, потому что это раскрывает его... Что, думаю я по ногам не могу стрелять э, идиота кусок так тоже надо закрывать надо запомнить что у нас не хватает мощи чтобы его вынести но мы сильно раскрываем его душу я понял мой сын обожал эту модель думаю ее турбинное колесо нам подойдет О-о-о Смотрите, этот звук не просто так сейчас. Мы собрали все, что нужно. Можно вернуться в убежище и починить мотоцикл. О! Отлично. Так, так, так, так так, так, кажется, так, так, это первый раз, когда ты заговорил о своей семье. Да и не о чем тут говорить. Я бы потом послушал. И сам бы рассказал про своих. Ага, когда-нибудь. А, все. Маловато, конечно. Но, но постепенно, постепенно, исходя из каких-то действий, мы узнаем о Кики и о себе в целом. Так, сейчас что-то скажем. Ну что, пора возвращаться к тварям из преисподней в обитель зла. Смотри на это с другой стороны. В городе стало намного тише. Это правда. Без шума даже немного непривычно. Жаль только, что причина у этого не слишком радостная. 130 тысяч передал Так а, Можно всю карту как -нибудь. Понятно, нельзя, я понял Выйду хорошо, так уж и быть Мне несложно выйти отсюда И сейчас нас встречает какой-нибудь Интересный-интересный гость Который опять же таки не даст выйти Потому что мы взяли турбинное колесо Потому что они догадываются, что нам нужно Не очень люблю, наверное Из-за этого икра Блять, кто звонит? Он взять трубку Тихо, тихо, тихо, тихо, тих, пацаны. Видите, у меня тут телефон звонит. У вас будет время кое-куда заглянуть. Конечно. На Эрики. Ага. Ну да, естественно. Еще одно место для так, так, так. Даже если не с Эдом, может она решила спрятаться там? Ясно. Мы проверим. Спасибо. Вам нужно на крышу 429 -го. На крышу. Так, давайте посмотрим. После конца вторая... второй квест. После конца два. Квест мы взяли. Ага, вот нам куда надо. Ой, далеко. Блин, а где повыше, интересно? Давайте сюда телепортируемся. Времени на самом деле уже нет. А всем этим делом заниматься квест явно, долгий, явно. Поэтому. Блять, нихуя не высоко. Ну ладно, мы сейчас поднимемся и сами. Так, а, ну на этом, наверное, будем заканчивать все-таки, да? Жертвец, я тебя не видел, ты меня не видел. Договорились? Договорились. Так, пацаны, ну вы же меня тоже не видели. Кто здесь? Ты? А, первая пошла, второй пошел. Я никого здесь не видел. Вы кого-нибудь видели? Я никого не видел. А зачем? А кто здесь вообще кому нужен? Так, а вот и квест. А вот, да. Кто, блядь? Ух ты. Она спрыгнула Нет, Куда ты направилась? Не спускай с нее глаз. Да куда? Где? А, все, вижу. Хорошо. Нифига себе. А ты когда летать-то научилась, девочка? Призраков, ну понятно, потом собирать Я понял Западаем. Да а -а -а. я уже Э Ты-то ты, что тут забылось, первое Мне что тут немножко, блядь Очень как занят. Понятно ты сдам мне Беги Понятно, поем хоть Блядь, даже залезть не могу, прикиньте Промахнулся. Попал. Стреляй, стреляй. Блять, ты не попал еще. Ага. Так. Успею ли? Отлично, всем впечатил. Ой. Так. Где ты? Становиться не хочет? Так, отлично. Блин, это было сейчас очень-очень как-то... это самое. Атака плюс 10%. Хорошо. Так. Ага. А куда она там побежала? Ага, вижу. След ее души ведет на крышу больницы. Неудивительно, что она решила... Так, извините. И Неудивительно, что... Диктофон. Это вот. тоже здесь был. Блять. Так вообще, без способности печально. Прям. Так. Отлично. Без способности прям вообще капец, как это самое. Это был последний. Не забудь забрать диктофон сейчас заберу сейчас заберу возьмите диктофон трудно трудности вообще не запись сделана, этом они а, рассуждают о людях мы опять не узнали ничего полезного придется расстроить ринка ну лучше уж что сделать надеюсь, лучше уж немножко на надеюсь этот уже за нервничал ну вообще должен был, я уже столько духов освободил, я бы тоже напрягся бы сто процентов. О, дерево вижу, которое мы естественно освобождать не будем на этот раз. Когда-нибудь потом, как-нибудь следующий раз. У меня вон уже звонят. Это, кстати, трактор разрушен. Ага, спасибо. Блядь, не дай бог здесь статуя. Не, нету. Хорошо. Она ч, блядь, по телефону с этим терпеть? Я так и думала. Не исключено, что она сразу пошла к своему отцу. Она всегда считала себя виноватой в том, что с ним стало. Это проявлялось буквально во всем. Я знала, что это плохо кончится. Поэтому я не хотела, чтобы она сражалась. То есть не исключено, что она и правда решила поговорить с отцом. Только я не уверен, что причина была именно в этом. В каком смысле? Никто из нас не знал точно, что с ней происходило. Постарайся вспомнить, куда еще она могла пойти. Я тоже волнуюсь за нее, если что. Хорошо. Я позвоню. Все. Как бы отлично. Монохромия для фильтра камеры открыли. Ну, то есть, ну, как бы задопки такие награды дают? Дают. Хорошо что дают, то дают. Но на этом все. Мы заканчиваем нашу испытательную серию. Кстати, не получилось по сюжету... А, по сюжету в машину вернуться. А смысл, если мы можем сейчас освободить? Раз. Так, раз территории. Два территории. В принципе, вот, этот, вот эту вот часть получается мы освободим. И все. И что дальше? А куда мы дальше поедем? Охренеть, как сколько... Прикиньте, сколько я уже всего освободил. Ну, ладно, мои дорогие любители видеоигр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Мне очень приятно. Ну, в принципе, я уже в какой раз это говорю, вы знаете, естественно. Так что где бы интересный вид бы найти, было бы прям вообще козырно, если честно. Ну что, ребят, до новых встреч. Пока-пока.